когда мы, жители городских джунглей, были последний раз на прогулке в зимнем лесу. Не помните? Лес зимой необыкновенно красив. Он укутан в пушистое белое одеяло. Ветки деревьев покрыты шапками снега. Пушистые еловые ветки от тяжести снега склоняются до земли. А в солнечный зимний день все снежинки блестят на солнце, как маленькие бриллианты. Соберитесь в зимний лес, и вы попадете в настоящую зимнюю сказку. Сделайте праздник себе и своим детям приезжайте на Кумысную поляну увидеть красоту зимней сказки. А еще есть возможность ощутить красоту русской зимы в конных санях. Представляете, хрустящий белый снег, легкий морозец и дыхание горячего коня. От такой поездки останутся только приятные воспоминания.